Для стихии металла водяной кролик, мы смотрим круг усин, представляет самовыражение и богатство. Мы про это говорили в первом видео. Прекрасные перспективы, есть возможность и реализоваться творчески, реализовать свои все внутренние какие-то мечты, потенциал, и, естественно, заработать на этом. Итак, самовыражение. Смотрим. Аспект самовыражения – это творчество и новые идеи. Если есть знания, образование, то именно самовыражение помогает человеку их реализовать и добиться чего-то значимого. Водяной кролик окажет поддержку людям, академического склада ума, ученым, преподавателям, студентам, всем, кто занимается научно-исследовательской работой. На это указывает символическая звезда академик, звезда культуры, интеллекта и социального статуса. Писатели, поэты, издатели, художники также преуспеют в следующем году. Самовыражение для женской карты мы знаем, что это еще и звезда детей, а также все, о ком нужно заботиться. То, то есть, как бы кто-то, кто идет дальше нас по кругу порождения, и о ком мы должны заботиться. Конечно, это и дети, это могут быть сироты, многодетные семьи, но это могут быть и пожилые люди, и инвалиды, то есть те, кого надо, о ком заботиться и кого надо опекать. Кролик, мы знаем, что кролики вообще отличные семенины, заботливые родители, они прекрасно справляются с обязанностями воспитателей, нянь, социальных работников. Сейчас повсеместно открываются студии для занятий с детьми, там иностранный язык, художественное творчество, балет, рисование, выпиливание, составление гербариев, букетов и так далее, так далее, так далее. Вязание всевозможных корзин, ковриков, шарфиков. Большое, просто большое разнообразие. Все эти варианты трудоустройства также можно рассматривать, если вы, конечно, обладаете какими-то необходимыми навыками. Ну, возможно, просто организовать, например, такой бизнес. Благодаря цветку персика кролик – невероятный модник. и важно нравиться окружающим, хорошо выглядеть, окружать себя красивыми вещами. На этом они строят и деловые отношения, и бизнес. В последнее время все, все популярнее становятся отрасли какой-то креативной индустрии. Это сферы творческой деятельности, мода, дизайн, реклама, театральное искусство. Поэтому дизайнеры модной одежды, интерьеров, ландшафтные дизайнеры, краснодеревщики, костюмеры театральные все, – все профессии, которые традиционно связаны со стихией дерева и одновременно с эксклюзивными товарами и услугами, будут пользоваться большим спросом. Кролик в китайской астрологии – это удивительное мистическое животное. Одна древняя легенда рассказывает, что однажды был Буда был голоден и заяц, он же кролик, прыгнул в огонь, чтобы его накормить. В награду за такое самопожертвование Буда поселил его на луне раскрыл ему рецепт эликсира бессмертия и помог стать знатоком целебных трав. После этого кролик или заяц является покровителем всех целителей особенно традиционной китайской медицины, гомеопатов, а также аптекарей. Еще из кроликов получаются неплохие остеопаты и массажисты. Связь кролика с луной, материнство, плодовитость, выведение потомства открывает в следующем году еще одну профессиональную перспективу – это акушерство и гинекология. Не забываем, что фаза ци столпа водяного кролика, как я уже говорил в первом видео, рождения, это напрямую указывает на возможность рождения ребенка. А если женщина с господином дня металл инь или металл янь в следующем году получит шанс реализоваться в, в, еще вот в такой перспективе, в самой лучшей профессии стать мамой? то, конечно же, надо этим воспользоваться для тех, для кого это актуально. Так что, если вы планируете этот шаг, то не упустите возможности, которые вам представит вот 23-й год, год водяного кролика. И, конечно, учитывайте полезность приходящих энергий, воды и дерева для вашей карты, но в любом случае эти энергии будут поддерживать вас, Поэтому обратите внимание на приходящий год. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересного. В следующем видео я расскажу о вариантах профессии для карт с господином дня вода. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч!